Я рад всех приветствовать на пятом кубке связи по интеллектуальным играм. Гордостью можно сказать, что это пятый раз, пятый кубок связи. Всем желаю хорошего, бодрого, боевого настроя. Пусть победит сильнейший, но получить удовольствие, друзья. Итак, Кубок связи открыт. Добрый день, коллеги. Спасибо большое что пригласили. Я очень рада быть здесь. Я... Это мой первый кубок связи, но я надеюсь, не последний. Я надеюсь, что все у нас сегодня с вами пойдет хорошо. Данные из журнала Супер Суперкубок России по футболу 5. Кубок чемпионата мира по хоккею 7. Кубок Дэвиса почти 10. Кубок УЕФА – почти 15. Внимание, вопрос. Что означают эти цифры? Время. А что означают эти цифры? Какой был вопрос и правильный ответ на него? Количество бутылок шампанского, которое можно налить в кубок, празднуя победу.